Итак, добрый день, с вами снова Алексей Федорцов. Сегодня рассмотрим, каким образом использовать и анализировать статистику и раздел статистики встроенный в тильду. То есть, с одной стороны, у вас может быть подключена Яндекс Метрика, Google Аналитика, другие системы аналитики, такие как Рейстат и так далее, но также есть встроенная система аналитики тильды. Чтобы посмотреть на нее, войдем в тильду. Выберем сайт, который нам необходимо проанализировать. Здесь у нас стандартные данные, вот статистика, которая нам нужна опубликованная страница заявки. И если переходите в заявки, то вы можете посмотреть заявки, которые к вам приходят по общему количеству с UT-метками и прочим данным, которые вы назначили. Напоминаю, что есть раздел CRM-система. Это встроенная бесплатная CRM-система TILDE, которую вы можете использовать. Она в принципе, очень удобно. Здесь вы сразу видите, если у вас подключены данные, то вы сразу видите количество заявок, распределение и так далее. К CRM-ке можно подключить любой сайт, который у вас опубликован. На данный момент у меня тут опубликовано два сайта, да, а CRM-ка подключена только к одному. Потому что данные с этого сайта у нас передаются в CRM-систему AMA CRM. Итак, раздел «Статистики». Переходите в раздел «Статистики», и здесь у вас сразу видно график. Да? Вы можете разделить по дням, по месяцам. Это колебания, в принципе, просто сессии. Да? Сколько было заходов на сайт из всех источников? 667 всего было заявок с этого сайта. Это очень удобно, потому что эти данные сразу у вас сюда подтягиваются. Однако здесь не будут отображаться у вас данные по обратным звонкам, переписке WhatsApp, которую вы фиксируете сторонними сервисами. То есть тут отслеживается только то, что проходит через формы тильды. Здесь вы видите статистику по... Посещениям по дням, а, то есть просмотры, сессии, посетители, мобильный десктопный трафик, количество заявок и конверсий. Это, в принципе, удобно для быстрой аналитики и нехитрой. Да? Если у вас а, не настроена там куча лидбэков, а, всплывающих форм, а, как у нас, кстати, настроено, да, то здесь вы можете получить базовую статистику. Смотрите, да, было. А, 145 посещений в день, из них 9 заявок, конверсия составила 6%. Да. 14 октября было 49 посещений, из них 33% это десктопный трафик, 67% мобильный. Было 6 заявок, 11,5% составило и так далее. Вот 21 октября да, было 19% посещений с десктопа, 81% с мобильным, всего 20, 129 посещений. Заявок оставил на 10, конверсия такая-то. Это очень удобно смотреть, чтобы получить быструю статистику. Однако, еще раз напоминаю, это не совсем точная статистика, потому что если у вас подключен обратный звонок, сторонний захват сервиса при уходе, подписные формы разные, которые не тильдовские, а с другого сервиса, то это будет не полная статистика, и вам надо будет запрашивать статистику по звонкам из других сервисов. Здесь вы видите подключенные страницы которые, в принципе, работают, и статистику по ним. Популярные страницы показывает вам тильды автоматически. Здесь UTM-метки, да, так как у нас в данном проекте на данный сайт ведется только трафик из MyTarget, то, соответственно, вы здесь видите просто MyTarget. Метки разделены в соответствии с теми аудиториями, которые мы там показываемся. И здесь очень удобно посмотреть, сразу увидеть, да, не заморачиваясь статистикой в метрику или в Google Analytics заходите, вы можете посмотреть метки, которые вы назначили в рекламе по их эффективности. То есть, смотрите, сразу видно, что 19 процентов конверсии у нас идет с метки контекст МВ, да, то что у нас отображается как использование стратегии контекстных ключевых слов в MyTargete Mv у нас обозначается, что одновременно это трафик и на мужскую и на женскую аудиторию. Здесь у нас есть, можно найти контекст вот просто м разделения да, тут 70% конверсии. То есть мы сразу видим, что мы практически больше, чем в два раза повышаем данные. По конверсиям, просто увеличивая охват в рекламной кампании. И это опять же дает вам быструю и удобную аналитику, чтобы сделать выводы. Вы видите количество заполненных форм, да, которые у вас есть, в принципе, на сайте. Вообще, да, то есть, вот эта основная форма, которая есть на сайте, это форма, которая всплывает у нас при выходе. Видите, что она а, не, не, не при выходе, это просто заказ обратного звонка, а вот это уже форма а, заявки конкретная, а это просто уточнить человек хотел. И также статистика по источникам переходов. Опять скажу, здесь статистика не совсем корректная, то есть если вы хотите более детально а, заморочиться, и у вас много каналов трафика идет на один лендос, на один сайт, то вам нужно сделать... А, подключи систему аналитика, чтобы более удобно и глубоко анализировать трафик. То есть вот это это крайне так, поверхностные значения. Потому что здесь у вас есть вот реклама там и так далее, а нет разделения по MyTarget, там ВКонтакте, Яндекс.Директ, Google, Дворцу и так далее. И вот разделение по социальным сетям и так далее. Ну, в принципе, здесь вы видите, что из одноклассников там пришло 3% трафика, из мобильных одноклассников 14% трафика, из ВКонтакте у нас пришло 13% трафика. То есть, смотрите, у нас из мобильных одноклассников и из ВКонтакте, просто имея эти данные статистики, вы видите, что система MyTarget показывает рекламу и в социальной сети ВКонтакте в том числе, и оттуда идет неплохой процент трафика. Ну и из Одноклассника, и из мобильной версии с других, канала, с других партнерских сайтов сети MyTarget также идет конверсия. Но ВКонтакте тоже показывает себя неплохо. Поэтому вы можете использовать отдельные… Получив эти данные, вы можете сделать выводы, что можно создать рекламную кампанию в MyTarget на действиях в социальных сетях и использовать пост ВКонтакте как необходимы для получения еще большего числа конверсий, потому что оттуда идет значительное количество трафика. С другой стороны, вы можете использовать просто отдельную рекламу ВКонтакте через рекламный кабинет ВКонтакте, как это делаем мы, но уже вести на другой какой-то канал. В принципе, это все. С вами был Алексей Федорцов. Если что, задавайте вопросы в следующих видео.